А мы продолжаем и вот сейчас бой набочать, который, который я обещал. А карта Аэродром. Вот. И мы отправляемся в путь. Перезарядка барабана, как мы видим, 35 секунд. Довольно быстро, да, там по сравнению с вофлюю, которая тоже барабан. Но, опять же, легкий танк и пытается сравнивать их бесполезно. Да и вообще, Вафля один из самых любимых моих танков. Почему объяснять пока не буду, может быть потом. У меня танк будет, когда я на нем сделаю обзор, пока что говорить ничего не могу не хочу. Вот, могу просто сказать, что тут у моего друга будет воин, вот. И мы можем увидеть, как сказать, батчат в действии, то есть на словах я вам объяснил, что этот танк хороший, да, на словах то он охленный. а вот как он играется, это как раз тут вот уже другой разговор. Так вот, что самое такое, можно сказать, Интересно, во-первых, многие, сказать, которые уже играют в танки тысячу боев, но у десятков их нет, они нам слышат, да, то, что Батчат классный танк, да, да, ну все клево, пускай от него взять. Но на самом деле играть на Батчате это очень тяжело, поскольку на нем, опять же, надо уметь играть. То есть, если вы умеете о той же вофле, то вы, вам нравится вофле, потому что на ней все-таки надо уметь им и скрываться, там, да, и... Так далее. Вот, смотрите, я говорил, уровень боев все-таки легких танков. А микс 12 это да, десятком попал. Вот, ну, можете видеть, да? Так вот, то есть на нем надо именно что уметь играть а, на этом самом отчате. То есть это вроде по словам слышно, что все классно. 380 урон сразу же, да? 418. 377. И... И не добивает а, тигра. Моцарт. Не пробил прототип. Последний снаряд в барабане. И не пробил. То смотрите, вот а... со всего барабана, да, где-то не пробегу, мой друг, где-то не пробил. А, мой дом, где но 1175 домов довольно прилично, да? Так? Вот. Но опять же, я остановился на том, что надо уметь все-таки играть в и надо уметь о на нем не сливаться быстро, потому что опять же, ну, если все-таки понимаю, то что на нем надо ездить, кататься по карте, да, не стоять. Вот. Нет, конечно, стоять иногда надо, где вот реально есть такие соперники, и не вылазить, потому что реально вас могут разобрать, поскольку они... А никакой, вот какое хорошее место, видите, то есть, ну, на аэродроме. То есть, тут никуда не надо ехать, тут вот стоишь и с барабаном всех расстреливают. Да? Хорошо, но в основном-то на некоторых картах надо и кататься. Но ну, ну, кататься так, чтобы вас, во-первых, не убивали быстро и так далее. То есть, сейчас ИС-3, да, 3 восьмой уровень, и спокойно просто там... 404 дает вообще просто без каких-либо проблем, то есть это видно, да? А вот, а Лора, тоже 9 уровень этой ветки, тоже хорош, так мы все это видим. Вот, он не дает выстрелить, а моему другу уже говорит, типа, ну не мешай стрелять, я сейчас могу помочь, он все выкатывается, выкатывается. А... Я перевел все-таки на... Обычно камера не на свободной, а то немножко не успеваю за прицелом, вот. Сейчас, ну по идее мы товарищ должен убивать, а, и сотретил, вот, а, убивает, и уже 1800 дамага, А, 1800 дамаг почти. Пропал за это Батчат. Вот, что я хотел сказать, совершенно скоро будет небольшой обзорчик по самым тяжелопрокачиваемым танкам. Вот. А, то есть, ну, самые тяжелые ветки, да, да, мы это именно батчат, там, вафля тоже тяжело они играть, да? Вот на таких танках. Вот на танках, о которых мы все говорим, имба, -имба но играть на них все-таки надо уметь. То есть, имба-это танки не те, которые в любых руках нагревают. То есть, таких мало там только квас, да? Но на квасе тоже, там, сама надо хоть что-то уметь, вот. Им это примерно да, Т-54. Но опять же, не надо играть, а они сливаться. Так, быстро ехать и раз слился, да? То, что нам на борчате. Вот. Укатывается наш борчатик на ИСа 7. Дает по нему дамаг, откатывается назад. Теперь э, барабан 35 секунд стола ждать, то есть 35 секунд вне игры. у нас есть отличная скорость, отличная динамика, чтобы уехать от, от, от врагов, да, там, ну эти 35 секунд стоит там тигр то есть катается там тигр да но... а, если а нет если я не поехал а, ждем ждем его тигра вот видите как раз вот этот рез считай а, не этот рез по а вот это вместо карты занято да вот это а е да вот спокойно перекатываются тут соперники, а, там соперники, да, с горы, то есть, а, спокойно. Все спокойно, барабан стоит 35, он проходит, снова мы а, нагибаем в бою. Объект СССР-4 спокойно стоит, и, по сути, он уже, если он сейчас выкатится Батчат, он уже не жилец. Уже будет не жилец. объект и нет объекта потому что у него все-таки вы выехал батчат так и сейчас не будет скорее всего т 60 а нет все-таки повезло т 69 остался 2 хп 2 хп. так ну и теперь его не будет точно да. теперь это точно так и сеть и семь главное что у батчат там, по сути маленький силайт то есть он не такой уж и высокий да то есть опять же это легкий танк говорит нам все-таки о маленьком силайте допустим можно прятаться там за Трупики, да, там, где-то так объезжайте, поскольку силуэт все-таки не маленький. А, Истрия отвлекает на себя внимание со 7, а мы заходим его у... спокойно в борт. И сейчас должны его убить. Все, убит. 3600 дамага. Есть... Так, а теперь мы против Батчата против своего тестки. А, закатываемся за гору. Я же не понял, вроде бы Бачата там. Так же, как у нас перезарядка. Вот. 35 секунд. 35 секунд. Вот лично мне нравится барабан, не знаю, там, как некоторым другим, мне нравится все-таки, потому что есть, наверное, минус, то, что некоторые выбывают из игры там на 35 секунд, и там на 50, а кто-то на 60. И вы помните, о каком танке я имею в виду. Это это, конечно, все очень печально. Но Сатор потом перезарядившись вы можете очень очень хороший дамага 5 снарядов видите, 5 снарядов. 5 снарядов в сторону 390, то есть 400, да. То есть 2000 дамага за барабан успокоит, можете дать. Это, конечно, не как. Вафля там 3600, да. Но и пробитие 260. Почти любой танк пробивается, Но ну, ну, некоторые все-таки исключения есть, у кого там по 300 мм, там да вообще чудевания ну, в каких-то местах. Вот выкатываемся мы сверху на бачат и бачат по сути не жилец уже. У, у пробелов. Убит. Так, ну ждем перезарядки, пока там М103 все-таки пушку поднять на нас не может. Мы отъезжаемся, ждем еще 20 секунд, там, 20 секунд с лишним. 1 6, по сути, бой выигран. А, мой бог внес очень большую пользу, занес 4600 дамага. Вот я на один из лучших показателей в команде, а то может быть, конечно, и лучше. Хотя, но ну, мне кажется, на тот же и 7 может больше на примерно не знаю все-таки зависит от игрока то есть, можно на любом танке набить много дамага есть, там, опять же все-таки отток зависит то есть видите мы не в игре вот а все эти секунды мы не в игре чисто просто отсутствуем так, и а, едем на сушку разбирать ее считаю нас ну можно можно разобрать там да Простите, звонок мне пошел. Если кто слушал, я сейчас закончу. Давайте Исушка на 775. 373 мы ей даем. Пошли без каких-то напрягов. А, Исушка убита. 4000. Ну, 5000 дома у нас есть. А, Счет 136. Остался э, Т-54 и, так-так-так, э, точно остался т <связывается> и... что не включила <связывается> панель, э, ну, просто потому что, все-таки, в какое время все-таки конфиденциальность А, воина так, просит мой друг, у него уже вроде 5 фрагов. Вот. Ну как его войн все-таки он возьмет, так что. не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Так, ну я думаю, Е75 сейчас еще постреляет по Т54, он станет там, ну, на них как раз эти два-три снаряда. Либо чата. Вот и мы его спокойно заберем. Хотя там есть еще и 7, если постараться выйти, и до онлайн тоже не жалеется, а 28-го уже убил очень быстро так и теперь вот что происходит т54 uh, e uh, e на e75 спокойненько смотрю не подозреваю то что сзади банчат и ну, подозревая а уже ну какая разница а там, да? и uh, теперь слава e75 но ну, оставляю все-таки не добираю вот у нас воин ну как у нас у нового воин 530 мат тогда да, сколько могу быть пять с половиной все очень хорошо вот ставьте лайки подписывайтесь на канал ну оставляйте комментарии приглашайте друзей. видео будет надеюсь больше с вами был Актарио 37 всем пока